привет друзья сегодня будем говорить о коптерах которых еще называют дронами это беспилотные воздушные суда пользоваться которыми без регистрации и получения специальных разрешений можно если их максимальный вес не более 20 килограммов и вы используете их для спорта или развлечений Но даже в таком случае необходимо придерживаться основных правил. А именно, выполнять полеты разрешено только в пределах прямой видимости. То есть дрон не должен скрываться с поля вашего зрения. Полеты должны происходить на высоте не выше 120 метров и на скорости не более 160 км в час. Также полеты должны выполняться за пределами зон запретов и ограничений, избегая скоплений людей, и плотной застройки что же такое зоны запретов и ограничений зоны запретов и ограничений предоставлены на сайте госавиаслужбы в виде отдельной карты содержащей информацию по каждой из приведенных зон согласно этой карте полеты коптеров запрещены почти во всех крупных городах украины а если добавить запрет летать в местах скопления людей и плотной застройки Фактически имеем запрет на полеты во всех населенных пунктах. В то же время в законодательстве нет четкого определения, что такое скопление людей и что такое плотная застройка. Поэтому возможны различные трактовки этих понятий. Например, к понятию «плотная застройка» можно в теории отнести территорию жилых домов и придомовой территории. В таком случае лучше летать дроном вдоль забора, чтобы точно не нарушать правила плотной застройки. Сколько людей могут образовать скопление людей? Тоже непонятно. Поскольку это оценочное понятие, в каждом отдельном случае оно будет трактоваться по-разному. Теперь поговорим более детально о запретах, связанных с использованием дронов. Их просто уйма. Нельзя летать возле аэродромов, летящих воздушных судов, через государственную границу. Простите, господа контрабандисты. Полеты должны выполняться в пределах прямой видимости. Максимальная высота полета должна быть не выше 120 метров над уровнем земной или водной поверхности. Скорость полета должна составлять не более 160 км в час. Если вам все же нужно взлететь в зонах с ограничениями, осуществлять фото или видеосъемку в пределах города или иным образом выходить за эти нормы свободного использования коптеров, следует согласовать полеты с организациями, в чьих интересах установлена зона ограничений и получить у них соответствующее разрешение, а также получить разрешение в Укр Аэроцентре. Например, если вы собираетесь летать коптерами и снимать конкретный орган, предположим, Верховную Раду Украины, то разрешение нужно брать в самой Раде и в Управлении Государственной Охраны Украины. Если вы хотите полетать над Одесским портом, стоит писать в администрацию порта Мин инфраструктуры и к пограничникам. Если вы летаете по городу и снимаете много объектов, разрешение нужно брать у Горсовета. Чтобы не заморачиваться, в случае возникновения вопросов относительно разрешений, звоните прямо в УкрАэроцентр. На его сайте есть номер телефона для круглосуточных консультаций. Что же будет в случае несоблюдения правил использования дронов? Статья 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает, что выполнение полетов с нарушением нормативно правовых актов, которые регулируют деятельность авиации, влечет за собой штраф. Причем этот штраф от 1000 до 8500 гривен. Также в случае нарушения ваш коптер могут просто-напросто сбить, перехватить, что само по себе уже является большой потерей. На этом все. Пока.